Приветствую, зрители и подписчики моего канала с вами вена не удивляйтесь что вы перед собой видите sony vegas дело в том что во время записи к сожалению дорожка с аудиозаписью моей ну то есть моим голосом она пропала и получилась вот такая вот хрень то есть есть звук из игры но нету голоса моего вот здесь должен был находиться мой голос я вам скажу но сейчас я вам в подробностях, в принципе, расскажу, что да как было во время этого выпуска, что произошло и что вы могли пропустить. Начнем с того, что я решил посражаться с Сендаем, его флотом. Битва была, конечно же, как обычно, очень интересной, захватывающей. мы огненные разрывные снаряды поддали Сендаю как надо, его пулкан загорелся и он, конечно же, утонул. Дальше, дальше стояла цель у меня продолжать наступление. Так, у меня стояла цель продолжать наступление. И, соответственно, как вы видите, а, также стояла цель наконец-таки разбить вражескую... вражескую цепочку провинции, которая разделяла мои две большие армии. Эта цель была не очень сложной, также произошло в это время пару а, замечательных морских сражений. Вновь-таки одним кораблем. у меня получилось, ну что же, сразу несколько переманив их а, внимание на свой корабль. Ну и, в общем-то, все шло своим чередом. Мы накапливали армию. Враг а, тем временем тоже не стоял, не ждал моего, а, моего нападения. Он предпринимал ответные действия и нападал на меня. Однако он не учел, что у меня более мощная армия, и его нападение с помощью каких-то ополченцев-бичуганов, либо же небольшого количества нормальных войск, не будет иметь никакого значения. Случилось еще знаменательное событие. Вайер у нас впервые вступил в такое, ну, точнее, во второй раз вступил в большое сражение морское. Вайер показал, где раки зимуют, флоту Сёгуна. И просто разнес его в щепки. Вы сейчас можете видеть это зрелище, просто красота. Я тогда давал очень такие, за за, как сказать, замечательные комментарии, но, к сожалению, да, они пропали в вести. И мне придется самому озвучивать, что здесь происходило. Ну, в общем-то, Сёгун, как обычно, <coughs> не смог нормально ответить Варьеру. Были попытки с его стороны атаковать варьера, он даже наносил какой-то урон, но этот урон был совершенно незначительным. Потому что всего пару залпов варьера делает то, что не может сделать ни один корабль в этой игре. Он просто взрывает вражеские суда. Даже несмотря на то, что там вроде противник сопротивлялся, даже вроде атаковал, но эти атаки были бессмысленны. Вайрер выставил, даже без зажигательных снарядов, в этот раз я, кстати да, зажигательные снарядов не юзал, я только использовал обычные бронебойные, и они замечательно сработали, сделали парочку замечательных взрывов в честь нашего вождя. И на этом данная битва была закончена. Закончился один из выпусков, который хотел я как раз таки остановить. Начинается следующий выпуск. А здесь мы продолжали войну с Мацумой, точнее с его остатками войск, которые находились на нашем острове Сацума. Дальнейшие события, соответственно, развивались таким образом, что я развивал в основном наше хозяйство. Пропускал ходы, смотрел на действия противников, в том числе и на Гаоке. И тем временем многоволка оставался в очень тяжелом положении. Его провинция была окружена со всех сторон моими войсками. Все же, наконец, произошло соединение моей армии. Плюс еще я добивал остатки повстанцев, которые находились на острове. Это было не очень сложно, но однако да, бывали фейлы, потому что Сада. <как> Даже в меньшинстве с помощью двух орудий вполне смог отбиться от моей поста... ну, постанения, а ополченческой, да, армии. Ополченцы не смогли добиться победы. Хоть и была поддержка флота, но эта поддержка флота ну, совершенно ее не хватило для победы. Это расстроило мои планы на быстрое одержание победы. Но, однако, я потом решил просто развернуть и пойти в атаку британцами, навоставших, Плюс еще мои флоты начинали подходить к территории блокады. Я все-таки решил второй раз ä, попробовать еще раз организовать блокаду, но теперь с более ä, с более мощными войсками. Это, конечно же, броненосцами в будущем, которые появятся. Плюс еще с более мощными медными кораблями по сравнению с деревянными. В общем, то все, что своим чередом, как обычно. Вражеская провинция, которая была захвачена им недавно. И которая реально нанесла мне довольно хорошее поражение. Вот-вот находилась уже в осаде. Варер же прибывал в порты наших провинций, которые были дальними. Чтобы можно было отремонтировать его. И чтобы потом можно было его задействовать в атаке на других... Соседи вражеские, которые находились рядом со мной. Да, были небольшие стычки моих кораблей, как обычно. Ну и как всегда, я думаю, не нужно рассказывать, какие, какой был ток этих сражений. Вражеские войска вообще ничего не могли сделать, и они были уничтожены просто молниеносно. Ну конечно, повстанцы все так оставались на основном острове нашем, Сацумском, но... Это не сильно меня на самом деле тревожило. Меня больше тревожило то, что творить Нагалока. Нагалока собирал такие большие стаки войск. И причем один стак войск находился неподалеку от Ямасира или Киота. Но этот стак войск был довольно опасен. Да, значительная там армия была. Но мои агенты с этим хорошо справлялись. Они их затормаживали войска. И просто навсего, чтобы сделать несколько ходов, им приходилось... Точнее, чтобы не пройти хотя бы там... Движение в один ход, им приходилось несколько ходов ожидать, что, конечно, для меня было замечательно. Я мог собрать нормальную армию, вооружить ее как следует, и уже в будущем у нас бы появились пульметы гатлинги на поле боя. Так, тем временем мы заканчиваем еще одну серию передвигаемся на следующую. Следующая серия уже начиналась с того, что Нагаока был в осаде. Значительные войска у него находились в этом замке, и я решил, что нужно провести здесь генеральное сражение. Нормальное сражение. Самостоятельно не автобоем. Хотя, по-моему, автобой там был вполне на моей стороне. Ну-ка, сейчас мы это увидим. Ну, в принципе, да, автобой показывал, что мы бы выиграли. Но, наверное, это не совсем это точно известно. Так что нам пришлось задействовать наши орудия, которые имелись у меня. Ну, довольно в большом количестве. 5 орудий, 5, точнее, батарей это. Хороший, э, весомый аргумент против врага. Начался артобстрел. Мощный, бессерпощадный. Ворожины теряли огромное много, множество войск. <как> Мы зачищали первый уровень замка, потом второй уровень замка. Башни лучников были уничтожены, потому что, ну, я думаю, что это правильно их уничтожать, когда... А враг просто навсего может ответить ими башнями лучников лучше, чем всей своей армией. Чтобы просто армия не потерпела такие, ну хоть какие-то потери, я уничтожал эти башни лучников. Да, пять орудий парота, ну, совершили такой огромный урон. Потому что, по-моему, вся армия на первом, втором и третьем уровне просто была уничтожена. Там никого не осталось <клес> в живых. Долго продолжалась эта артиллерийская подготовка. Порядка, наверное, 20 минут. Но оно того стоило. Начали идти в атаку мои войска. Ну или точнее, как сказать, мои войска. Мои резервисты, так их назовем, это вот, которые с серебряными лучками меткости. Я их послать решил в первую очередь, чтобы, ну, так сказать, это солдаты наименее боеспособны в будущем. Чтобы не было обидно терять мне золотые войска наши. И нашу гвардию. А, нет, кстати, я немножко ошибся. На первом уровне оставалась еще кавалерия. Ну, кавалерия на самом-то деле... Мне некоторое время помешала зайти наверх. Но это не означало, что у них прям все получится, и они выиграют это сражение. Начала вести артиллерием атаку. С помощью картечи. Это было очень больно, я думаю, что кавалеристам. Нанесен был громадный урон, там просто месело какое-то было, неразборчивое. Где лошади, где люди, непонятно. Так вот, кавалерия была выбита, а остались только копейщики наверху. Но с копейщиками здесь был совсем другой разговор. Мы попытались забраться наверх, чтобы можно было расстрелять копейщиков с расстояния. Но однако, да, копейщики были не совсем дураками. Они начали нападать и не получилось у меня постреляться с ними по-нормальному. Пришлось отступать. Копейщики, однако, похоже, что воодушевли... да, воодушевились тем, что мы отступили. И просто пошли в атаку за моими солдатами, которые уже вышли из крепости. Это была их самая большая ошибка в жизни и они... Поплатились за это большой ценой. Копейщики резко потеряли воодушевление, резко просели по боевому духу и просто отступили за крепость. Ну и в общем-то, понятное дело, что дальше произошло. Я думаю, объяснять не нужно. Это была быстрая смерть, и потому бессмысленно. Ну, далее. Все три уровня были освобождены на верхнем уровне только оставались войска, и то на самом деле они уже так были жестко потрепаны, что ну, можно было спокойно сбегать наверх и просто их всех убивать. И однако так не делал. Я сделал так, что мои войска сначала постепенно поднимались на каждый уровень и даже немножко могли пострелять по армии, которая стояла наверху. Получилась такая вот фигня, что они стояли под таким э, градусом, под э, таким уклоном, что можно было... Их прострелять Далее Наступал второй этап Штурма Я подводил все больше и больше армии наверх Плюс я решил пострелять артиллерии По так сказать основным войскам Которые были наверху Оставшиеся последние снаряды у меня были Я их решил вот на это как раз и потратить ну, в общем, арт был довольно продуктивным. Многое поубивал еще таким образом. А вообще осталось уже в итоге очень мало войск. Ну, а моя армия уже поднималась на третий уровень. Все больше и больше погибало в войск. Войск-ноговодки. И, кстати, они еще при этом совершали какие-то безумные поступки по типу выхода из крепости. Это их был командующий, и он просто умер в не знаю, зачем. Похоже, что это был отчаянный поступок с целью спасти свою армию, но это было, в общем-то, тупо, скажем так. Наконец, мои войска поднимались на четвертый уровень, на самый верхний. И здесь наступал заключительный этап штурма. Вражеские войска не ожидали такого совершенно, потому что они даже не смогли ответить нормально изначально моим стрелкам. Они их даже не атаковали. Заметьте, только после того, как уже моя армия почти что в полном составе оказалась на четвертом уровне, началась стрельба хоть какая-то со стороны ополченцев. Но это было, это было на самом деле, уже очень поздно, потому что мои войска успели встать и в линейную шеренгу. И они уже и так много убили кого, плюс они их успели подавить огнем, подавляющим, да? Извиняюсь за тавтологию. Битва была довольно кровавой, но хотя мои войска, конечно, обладали большим преимуществом, потому что они были как по стрельбе мощными, гораздо противника так, и в рукопашном бою они отличались хорошей выучкой. В общем-то, уже поднялось очень много отрядов наверх, началась э, просто кровавая баня, мои начали войска вести огонь по э, линейной пехоте, расположившейся наверху. Ленин пехота, конечно, тоже очень уступала. Она погибала в полном своем составе. И битва клонилась к концу. Врага не было шанса на победу. Ополченцы уступали нам, как никто другой. Плюс какие-то ополченцы, конечно же, стояли к нам спиной, чтобы просто умереть. Чтобы прилетела им в задницу пуля. Которая не знаю, что сделать с э, этими ребятами. Возможно, они думали, что это исцеление какое-то святое. Короче, фиг его знает. Ребята просто погибли в глупую. В общем-то, это была победа. И в последнюю очередь мы решили пойти в Гукопашну порезать ребят, которые просто замерли, как статуи. Я не знаю, что с ними произошло. Потом они начали убегать. Э, куда они побежали, я не знаю. Ну, в общем-то. Данное шоу продолжалось не очень-то и долго. Началась рукопашная якобы. Сразу же один откатился парень. Второй вроде немножко сражался, но он, конечно, никого убить не мог. Потому что, ну, просто навсего у него не хватало м, собственного скилла. Ему проткнули шели, и шею, и он, бедный, немножко потерял крови. Это была победа. И наши войска наконец объединились. Ну или точнее наши две большие провинции объединились. Теперь у нас была единая Япония. Правда еще конечно с двух сторон находились враги. Но это было всего лишь навсего вопрос времени. Потому что Сендай уже например терял свою провинцию. Мы к провинции которые потеряли подводили большие армии. Большие войска. И мы автобоем смогли захватить данный замок, причем почти что без потерь. Сендай потерял множество войск, также Нагаока потерял множество войск, и в общем-то все было идеально. Но если не считать за исключением нашей основной провинции, потому что там, точнее, как сказать, наш остров, если не считать, там были повстанцы до сих пор. Они грабили наши города, фермы и, в общем-то, наносили некоторый экономический урон. Этот экономический урон, конечно, был незначительным, потому что уже у меня была территория почти что, получается, две трети всего Японии. И эта просто территория приносила громадную прибыль. Вы можете сами это видеть. Враг просто ничтожным был, по сути, по сравнению с моей армией. Ну и вот эти повстанческие атаки, которые были... Это была и полная ерунда. В общем-то, дальнейшее развитие событий. Тут остается совсем мало материала. Ну, можно, в принципе, за зачесть то, что Бакаяма тоже был почти что разбит. Или даже он был разбит. Ну-ка сейчас посмотрим. Да, ногой я разбил. Мы пошли дальше. Uh, так, у меня закрылся Сунивегас. Ну, в общем-то, мы пошли дальше. Нагоя был уничтожен. Uh, еще остался, оставался Вакаяма и Йода. Но это тоже, вы понимаете, провинции, точнее, дома провинции. То есть, одна провинция, и он полностью будет уничтожен, если захватит. Так, в принципе, оно и похоже, что и произошло, если сейчас мы посмотрим. Нет, я еще до Йода не добрался в этой серии. Ну, в общем-то, будем смотреть, что дальше будет происходить. Но пока что вот такой вот материал выходит. Мы захватили несколько провинций, уничтожили Нагаоку, уточнение нет, простите, да, не уничтожили, а захватили его главную, самую мощную провинцию, которая мне реально мешала. Потом разбили Вакаяму. Ой, блин, Вакаяму. Ногою мы разбили. А, еще и захватили, точнее, вернули провинцию Сендая. И все, короче, реально было Чики-брики. Все просто великолепно. И дальнейшие действия будут также продуктивные. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Прошу прощения еще раз за то, что, ну, к сожалению, не удалось мне нормально записать. А, эта проблема была связана с. с одной программы которая при перезагрузке, точнее. Из состояния в сон, компьютер когда уходит, и потом обратно из сна в нормальное состояние. Эта программа как бы выключается, но по сути она перестает действовать. И потому я вот забыл об этом совсем, и я решил поиграть, и не проверил то, что у меня программа не работала. И я записал столько материала сразу, очень много. В общем-то я за это прошу прощения, надеюсь больше такого не повторится. Ладно, что ж, с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно ждите следующих видео. Всем пока, удачи. ready for orders. Watch your command. Your role is, sir. Yes, my Субтитры сделал Ready for board. Yes, my lord. your command. Mm. Mm. Sir, so, is there nothing else?